Так, секунду, паузу Успеваем? Успеваем Сначала поздороваемся, потом пойдем за вертолетом Доброго времени сутки мои, дорогие друзья Меня зовут Дэн, так и Games, А мы с вами отправляемся куда? Правильно, блядь За вертолетом Нейра В прошлый Смотрит? раз я сохранился, но не начинай, а? Чтобы успеть за ним а и не опоздать никуда ради я туда и Блядь, что я не срезал? блять один есть. тихонько, брат блять, а мне путь не показывают есть. тихо Блядь, у меня один патрон. Езду. Тихо. Э, э, погоди, погоди, они замедляются, видимо, будут садиться. Все, нормально. Хера, они по мне стреляли-то. А, сейчас мне придется уезжать от них. Или опять за ними. Ха, не сглазь, блять. А, здесь у меня бенз бесконечный. Все, они срятся Супер. Я думал, уже все, похоронное бюро. И пиздец. <связывающие> Бля, не действует. А еще как действует, и начал тебя уже башку как они в деревья полетели? Господи, там что, арда? ну посмотрим, что тут после вас осталось. Там он чел вообще в вот бежит. А у меня на снайперской остался глушитель? Но у меня, наверное. Нет, есть патроны. Так, я вижу четверых. Ладно, ну наконец -то. Точно в цели. Става. Не попал. На нахуй киркой вебала! Проблема, блять, прикнан. О, сука! Я ну ковдай, мелкий говнюк! Гаденый, что это мое? А, Наконец-то, господи, вот прыткие мерзавцы! Опа, это хорошо. Да. Блять, хорошо, что я попал, потому что там чистый рандом, там же, блять, огромный этот экран. Так, патроны, это замечательно. Дальше. Мне нужно перезарядить все оружие. Ну, так что они делают? Я, короче, сам не понял. Походу, фриков пасут. Они держали шакала в аркане, как будто хотели прикрепить к нему трекер, что ли. В каком смысле посуд? Ну, типа изучают. Ловят образцы какие-то, берут и выпускают. Типа как биологи на Дискавере. К ним фрики подвалили, эти сразу свалили. Снарягу оставили, рацию. Стой, ты же не думаешь, что Сара... Нет, не, я, я, я не знаю. Я просто... И он жив, Бухарь, жив. О, Брайан! Один из них из Я Дэро. хочу найти Сару, мне я похуй. Это у, меня, это у меня ну, приоритет постарай. сюжета. Я хочу добиться ответов. Черт. Ладно. Я скоро уже смогу ездить. Я помогу тебе. Если этот год жив, мы его найдем. Из-под земли достанем. Еще поговорим потом. Конец связи. Ну, убрай. Так. А, у нас прошло 743 дня. Ну, в принципе, я думаю, все нормально. И где же ты? Оп, поправились, поправились Ну что, едем к следующей точке или что? А, опять воспоминания А можно что-то из положительных воспоминаний? Не то, как она там погибала То, как познакомились? Привет. Здрасте. Я тут заблудился, может, вы подскажете? Ты тут заблудился? Да, я ищу Олд был на Провод, но тут что-то ни одного указателя. Ах, слушай, ты что, издеваешься? Нет. Что? В чем дело? Что? О, ха -ха, круто. Ну, просто зашибись. Ну, зашибись. Просто класс. Так что, подскажете? Что? Извини, понятия не имею, где этот Белнук, Белнак, или как его Белнап. там. Белнап. Белнап, да, вот это. Я не знаю, что это и где, Я ничем не могу помочь. Значит, нет. Нет. А, ну, хорошего дня. Эй! <cotetica> вот ведь. Может, тебя подвести? Да, будь добр. Рада, что ты наконец догадался. Я сам. Я Дикон. О, пардон, неловко вышло. А <сосібр> как мне сесть на эту ну, хреновую... это должно быть очевидно. Просто... Перекинь ногу. Ладно. Сейчас. Села. Они крутые. Держись крепче. Большое тебе спасибо. Я управляю. Просто оказалась в отрыве от цивилизации. Да ладно, есть тут цивилизация. Вот рядом Крейзи Уиллис, а еще... Ну, я в смысле, что сеть не ловит. Я так и понял. А, ясно. Ну ладно. И что такая красивая девушка забыла в таком месте? Знаешь, сама задаюсь этим вопросом. Я провожу исследование, ну, изучаю всякое Спасибо, а то я не знал, что такое исследование Извини, я изучаю растения Ты Изучаешь растения? Да Классно Изучение растения это как будет? Что-то с флорой связано, да? Флоратолог какой-нибудь Эй, осторожно! Ты жива там? Да, жива. Да. да, нам повезло. Эй, точно все нормально? Да, все нормально, просто. Господи. Да, адреналинчик прыгнул. Эй, да тут и сеть. Привет. Да, все в порядке, но это твоя машина, это реально корыто. Эвакуатор нужен. И она. Я не знаю, где-то. Я не знаю, что. Трасса где. 42. Красса 42. Да, около мили проехала. Ну ладно, до скорого. Мы поехали назад к машине и будем ждать эвакуатор. Я.. Я не знаю. Ну ладно, не вопрос. Когда те парни вернутся, они будут рады тебя подвести. Так, хорошо. Ладно, только дай дышаться. Она красивая, правда красивая? Они в любой ладно, ладно, ладно, все, поехали. Только на этот раз поосторожнее. Теперь я управляю. Нет, не я. Ты же на самом деле не заблудился, да? Это как посмотреть. Вот бывшая моя тебе скажет, что я давно заблудший. Ну, тут ты явно все дороги знаешь. А ты, значит, не местная? Нет, я из Сиэтла. Компания, в которой я работаю, открыла тут лабораторию, и... Вот я переехала в это захолустье. Чтобы изучать растения. Точно. Ну да, я ведь уже сказала. В общем, наша компания проводит исследования для одной биомедицинской фирмы. И э, некоторые из растений, с которыми я работаю, довольно редкие. И они растут здесь. Ничего приятнее, я в жизни не слышал. То есть мы проехали туда, сейчас мы едем назад. О, да вы охренели. Клин, у нас тут гости. Как я могу уклоняться? Да блять, ну что поумнел? Большой злой был. байкер. Я шиму еще раз. Ну что, да, брат, нравится? Посмотри, давай, ему. Уже не такой ломи. крутой, да? Ха-ха! Ах! Ты, я смотрю, намёков не понимаешь! Радуется. О, неплохо. О. Да. Сейчас мы его получим, он у нас да. все поймет. Что, нравится? Да! А -а -а. да ну, нахер, валю мать сюда! О, Господи! Ой, мамочки! Не-не-не-не! Мамочки, извини, пожалуйста, да я тихо, не знала, тихо. я просто глянула в твою сумку, да все увидела нормально. и подумала, уже могла кого-нибудь убить. Ну, господи, для не этого не... тебе пришлось бы как минимум прицелиться. Я никогда ничего эй, такого эй, не эй. делала. Все в порядке, и я они уже свалили. Это в твоей сумке Ты и молодец. Я Знаешь, что палец, мы сейчас сделаем? Мы сядем здесь и будем ждать твоего парня. Ладно. Спасибо. Я никогда такого не делала. Да? А так не скажешь. Правда? А то есть у нее был парень. <свят> Блин, но ну она не классная пара. Дикон вообще шикарный чувак. Ну вот это главный персонаж, который. Я хочу продолжать. Куда ехать теперь? Трофейная охота. Мы можем в теории выполнить его. Так, смотрите, я вижу, кому-то нужна помощь. Такер. Лагерь Хот Спрингс. Вы слышите? Мне нужны подробности за счет девчонки в Мэрион Форкс. Дик! Я тебе рассказала все, что знаю. Молодая девушка. Погоди. Ларсон видел ее у Хангрид Это блинное у Восточного моста. Есть. Что ты ебаный? Нихуя себе. А, блядь. Я вам, блядь, помог. Он в меня стреляет. Уебок. Так, о чем была речь? Дикон. Я тебе рассказала все, что знаю. Молодая девушка. Погоди. Ларсон видел ее у Хангри Джимс. Это блинная у Восточного моста. Ну да, блины и лесорубы. Знаю такое. Ладно, начну оттуда. Давай. Ты главное доставить Он, блядь, делает мне. Низине. Нам тут на днях одни намады кое-какие пушки доставили. Может тебе что-то пригодится. О, о о Буду иметь в виду. Конец связи. Что тут произошло? осталось то после них хоть что-нибудь Кто же делает лагерь в низине, блядь? Вы что, больные? Все? То есть мне горит восклицательный знак, чтобы я помог. Ой, вопросительный. Я, блядь, вас вопросительный восклицательный называю. То есть у меня горит вопросительный знак, То типа вот, обрати внимание, помоги. Я прихожу, а текст, блядь, начинает в меня с обреза стрелять. А, вон еще один. Ну, ты... Я ранен, ранен! Да стой ты смирно! Сука еще волка блять не хватало здесь. Блядь! Можно будет продать блядь, слишком много. Бля, там много всего лежало. Ладно, уже по. А, -а, -а, а еще одна работенка. Вот мы выполним сейчас два задания, давайте. Бензо у меня, в принципе, пока хватает. А, здесь же колонка сейчас будет. Сейчас мы ломанем, кстати, возможно будут патроны. Я много потратил. Супер. Так. А вон там и колон. Вниз, быстро! Мародеры, отлично. Меня да потерпи... Как по сути. Дебилы, блять Дебилы, блять, я же вас вообще не трогал, нахуй А вы типа не убийцы, блядь. Они еще что из, из всех вы на меня кинулись, а не я на вас. Так, теперь можно заправиться? То, что надо. Порядок. Найти лимбо. Лимбо это вот это, правильно? Я увидел аптечку. Опять вон кто-то просит помощи. Я не пойду, блядь. Там опять засада будет. Ладери могут назначить за ликвидацию того или иного преступника, чтобы получить награду, разрешите ликвидировать цель, а затем доставьте лагерь доказательства уничтожения. А, ну это как мы за Леоном охотились, правильно? Такер, я на месте. Да, похоже, Лимбо с приятелями здесь уютненько устроились прямо дома. Ты говорила у него лицо в штраф. Еще приметы есть? Ходят в зеленой куртке, как толпанный леприкон. Принеси мне его монтировку, Сэн Джон. И желательно, чтобы на них была кровь с его скотской рожи. Я понял тебя, отбой. Я же его только что убрал Следится Спрингс просто так Без последствий Сразу и не заметил, его важно, что-нибудь смастериить. Так, здесь у меня ничего я не могу взять, правильно? У меня по максимуму. Ух, ладно. Не, ну блядь Железный зоб еще при тебе, да? Пойдет. Стоп, мне халаш мы отдайте. вы наглые блять нихер людей простых трогать блять просто нихер блять они вам не сделали ничего плохого блять пришли просто убили блять суки не о чем даже разговаривать Я монтировку забрал то наверное отдал ой наверное забрал монтировку за что было людей-то трогать они вам не сделали ничего нет блять. Я считаю, я все сделал правильно. По отношению к этому уебкам. Я пойду сам. Ну вот сам же шкаф здесь в том, чтобы ехать самому. Блять. Сильно повредил. Это поправимо. Вроде порядок. Блять, косулю жалко. Ладно. Раз уже так. Ничего не поделаешь. Фух. Хорошо. Ладно, мы отомстили за Марию. Теперь нужно поехать И ввести доказательства. Почему у меня там койка отображает? А, блокпост на эра. Вон туда надо будет посмотреть, что там. А там я был. Неплохо, неплохо. Засада. Так, ну я уже возле них. Вот, глади. Приехал, трюки поделать. Здорово, Такер. Нашел этого ублюдка? Ага, вот его монтировка. Все, как ты просил. Молодец. Дик, в таких делах я всегда Одна рассчитываю радость. только на тебя. Слушай, на я понятия не имею, давать. куда вы с бухарем свалили, но я рада тебя видеть. Мы недалеко, Такер. Если что, ты знаешь, как меня найти. Иди-колкаю, я переведу кредит. О, сто процентов. Трофейная охота. Хорошо. Так. Толкаю, верно? Толкай там сидел, по-моему. Ой, блядь, у меня там столько очков навыков. Выживание. Так, а если мы возьмем стрельбу? Да не, лучше выживаемость будем подряд качать все. Так, следопыты, выслеживание противника. Это хорошее дело. Так, кредитов у ты меня хрень, очень ты много. Ты да ну так. Я могу купить ее себе, вот чтобы она у меня была. Вещь. С таким стволом страшно не будет. Тут вообще пиздец машина нахуй. Так, хорошо. Можно как-то просто общие боеприпасы пополнить? Спасибо. Нет? Спасибо. Да, это я могу улучшить. Хорошая пушка. Для одища что надо. Так, шкаф. Так, теперь у меня есть пистолет здесь. И здесь у меня есть снайперская винтовка. Все отлично. Будет еще что-то нужно, заходи. Ладно. Можно еще пойти уши подать. А уши у нас на выходе. Привет. Сейчас тебя открою. О, как дела? Как же. Смотрю, у тебя тут даже уши Я есть. бухаря уже несколько недель не видал. Да нет, он здесь, как всегда. Думаю, просто занят. Я слыхал, его ранили или что-то такое. Это Такер что-то мутит, он в порядке. Другой раз. Ага, пока. Увидимся. Я хотел съездить туда, потом туда. смотреть что заладит. так пути разведает точно я ведь не все гнезда а где гнезда они ж вон там ну там-то я выжил где мы сейчас сожжем? Сука, волки ебаные. На нахуй! <связь> Ебать! Вот это я упал вниз, конечно, не туда заехал. А я так я понял, как. Ты залазить будешь взять? Влечись. Глянь, хуя их тут пожевали. Плом. Так. Еще один регистратор. Может хоть теперь я пойму. Чем вы здесь занимались? Эй, это слухи. И даже говорить об этом нарушение было. Черт. Хорошо. Извините, надо. Скажите, О, задай мне другой вопрос. А, ага, понял. Говорят, погода сегодня будет ясной. Да, думаю, это правда. Да же ваш уметь. Вы прикалываетесь? Нет. Ну что, доволен? Теперь будешь спать спокойно? Ага, сейчас. Рэбл Рок. Да-да, я знаю, где это. К западу от Хот Спрингс. Южнее озеро Пэджинс. Заправляемся, на 40%. Хорошо. Готово. Садись. Мы не хотим садиться. А, ничего ужасного. Короче, на 15% нужен один лом. Погнали. Один и три километра. Кайфово, блядь это езда кайфовая, пиздец. Блять, только не подставься под колеса. Спасибо, малыш. Ладно. Так, по все супер. Все, в добрый путь. Бля, ну музыка просто. А, секс. Что это за отметка на карте? Дерево. А, это я вижу животных и деревья. Животных, листья, деревья. Я ж могу кучу всего создавать. Бля, еще знак не влетел. Нахуй. Как я здесь был. делаешь нахуй но... ты вообще на меня лезешь помогите кто-нибудь помогите пожалуйста напо... это еще <звук> кто-то попал в ловушку? помогите все будет хорошо ты хочешь тут сдохнуть слушай рядом есть лагерь лагерь я пойду куда скажи куда идти так но ближе будет ход спринт. Иди в сторону трехпалого Джека. Найди курорт Соломея. Поговори с Алкаем Тернером. Он поможет. Спасибо, что не бросил меня. Вот ты пришла бы ко мне. Погиб. Я бы ни за что Пушистая? Не Ну садись. Да, садись. Скажи, смотри, это был что Дикон Сэн Джон. Они меня знают. Просто держись подальше от дорог. Фейт, октя. Вот за сранка моя. Заперто. А что, выбить нельзя блесть эту дверь? Только бензу. Нет, стоп. Я вижу канистру, я заправлюсь. Вот так. Вот. Что, опять кто-то? Это люди. Давай, Пора давай, взрывать. Давай, давай. Где они? Вперёд! Тихо Выходи! Откуда их тут столько? Почему они вообще на меня нападают? Поехали. Так, я вижу заправку. А, здесь была заправка, можно было вообще не напрягаться. Наверняка она. Видимо, здесь она набирает воду. Да, ты сюда приходишь каждый день, так ведь? Но ходишь ты аккуратно и надолго не задерживаешься. Молодец. Умница. По улицам не ходит, выбирается только ночью. Ночью тут фрики, зато ее труднее разглядеть. Хоть ты мне пусть укажешь, животное ебаное. А чё вас так мало? они тут взялись, блять? Так, то есть она получается где-то здесь. А, чистить боитесь? Твои... блядь, блять надо засадить? Патронов мразь, чтобы ты блять отвалилась. Блять, патронов Никак они, блядь, не уймутся. Ну, я так понимаю, они за ней охотятся, да? Все закрыто наглухо. Как же она выбирается? Примерно найти вход, верно? Лестница, точно. Какая лестница. Где он лестницу увидел? А, -а, а. Давай. Сейчас мы вот так поставим. Ну ладно, где ты прячешься? Я надеюсь, мы же просто ее спасти пришли. Ты не пугайся, я, я тебя не трону. Ты одна, с тобой кто-нибудь есть? зашибись ладно это твоя комната а, классно тут у тебя а это твое стойте а, Лиза. <плёк> <плёк> это моё! это за гимнастику я бы взяла первое место но миссис кинг жюничала Лиза, ты слышала выстрелы? Здесь опасно. Я Если была мы... в школе. А мама позвонила и сказала, чтобы я сразу шла домой, и что они будут ждать меня здесь, что мы уедем вместе. И я пришла, а тут записка, что они ушли с какими-то людьми. И... Я не знала, что делать. Я... Я тут спряталась. Я... Я, я не знала, а? что делать. Я надеюсь, она не... тихо тихо Не злая. А... Лиза, недалеко отсюда есть лагерь. И ты должна туда со мной пойти. А там есть люди, которых я знаю. Это... Не буду врать, это трудовой лагерь. Чтобы есть, придется работать. Но Нет. хоть с голоду не умрешь. А... Нет, я буду ждать маму Подожди, здесь. Это твоя мама. Домой она не пришла. Так? ну может быть она в лагере мама в том лагере ждет конечно ждет ну, иди за мной люди с оружием они еще там нет на этот счет не волнуйся. Вы их, убили? их нет. Хорошо. О, нет. Куча больных. Коре водой, сраный Нельзя находиться. Иди сюда, нахуй. Как тебе? Она идет за мной или нет? создал еще тотелей Идем, идем, дям, Лиза. Бля, там год хуй. Бля, чьи медведь вы еще ебанулись? Мне еще, блядь, медведя не хватало нахуй. Блять, медведь возле моего байка. Иди в другом месте, поешь, дядь! Это пиздец. Короче, мне нужно вот этих двух ликвидировать. Мелкие на медведя тянулись или что? Пойти бы вам нахуй всем. Только вылезь нахуй. Где малая? Надо уезжать. Я даже не знаю. Слушай меня, нам пора. Ладно. Эй, а как вас зовут? А, Дикон. Меня зовут Дикон. А, Лиза, Лиза, слушай. А как ты продержалась тут одна столько времени? О, не очень разговорчиво, да? Папа любит камни собирать. Он возил меня сюда искать громовые яйца. Громовые яйца? Это еще что? Это камни. Но если их разрезать, внутри они очень красивые. Ясно? Интересно, наверное. Мы тут все облазили. Был на крейтер, лавофлоу, был крейтер. Везде были. Как думаете, он тоже в лагере? А -а -а -а -а -а -а Не знаю. Черт! в тоннеле кто-то есть! Что? Так, слушай меня, те выстрелы, которые ты слышала, это были очень плохие люди. Ты понимаешь? Да. Побудь здесь, найди укрытие. Не выходи, пока я не скажу, поняла? Это люди! А нахуй в меня стреляет с обреза, сука? Прикройте! Давай! Выходи! Он решил, что там <плодушный> Лиза, слышишь? Выходи уже все. Фу. Жаль, конечно, что это просто люди. Ну, Блять, нахуй они на меня нападают вообще? Пойдем, Лиза. Давай, садись. Все нормально? Да, да. Я, я хочу домой. Нет, нам в лагерь. Там безопаснее, пойми. Ладно. Так, Я мы теперь, теперь можем. Вопросы. Пожалуйста, напряги память. У кого-нибудь из своих соседей было оружие? Ну там пистолеты, винтовки такого рода. Нет, пришли люди и все забрали. Люди? Такие же, как те в тоннеле? Или, или они были в форме, как военные? Как военные. Но они были очень грязные и у них были самодельные флаги. Тишутское ополчение вроде, не помню точно. С ними был кто-нибудь? Женщины, дети? Не помню. Ясно? Томи бы запомнил. Томи? Томми, Томми Стриквенд, мой лучший друг. Но он ушел, спрятался вместе с отцом. Спрятался? Я. Его отец построил убежище, и там была куча припасов. Карты, еда, вода, оружие. Все в таком духе. А, понятно. Ты знаешь, где оно? Нет. Они звали меня с собой. Но я знала, что мама с папой за мной вернутся. Ну вот, приехали. Ты только Открывайся. держись рядом. Он тут уже бывал. О. кто у нас тут? Миссис Такер. О, Господи. О. Лиза, милая. О, не бойся, теперь ты дома. Мама с папой все заболели. Я не знала, что делать. Пришли люди, тихо, тихо. все заболели. Ничего. Теперь Они знакомы. Это просто чудо. Настоящее чудо. Мы же соседи, правда, Лиза? Я жила в том же квартале. Знала ее родителей. Они здесь, миссис Такер? Милая, ты же сама знаешь. Нет. Их тут нет. Ну, пойдем. Умоешься. Дадим тебе поесть, а я найду тебе местечко, где спать. Веди ее в дом и накорми. Блин, мы делаем добрые дела. Зайди, Калкаю. Вечером брошу тебе кредит. Эй, послушай, ей не сладко пришлось ты с ней. Не надо, По -по я сама разберусь. Не послушай меня, правда, с ней нельзя так, как ты тут со всеми. Не учи меня, что и как мне делать. Хочешь жить с нами? Хочешь нам помогать? Давай. А если нет, закрой рот. Хоть ты-то не смей раскисать, дик. Ну, как бы и его можно понять. И она по факту права, что сейчас совсем не время для того, чтобы вот просто... Но я очень рад, что мы спасли Лизу. Винтовка, а не пушка. Научиться у Копманда Нахуя мне, блядь? А. Нет его Я не знал, что он художник. Привет. Здорово. Ну, что нового, что работай. Да пока ничего. Блять, хочу взять второй уровень доверия. Блять, с удовольствием был взял эту машину, блять. Хороший выбор. Еще что-нибудь. Спасибо. Эй, так, ну все получилось. Ну ладно. Пока. Так, на этом моменте я думаю сделаем паузочку. Ну, серия была крутая, насыщенная и интересная. Мы спасли девчонку, наказали ублюдков. Так что... Понравилось видео? Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями от прохождения в комментариях. Я желаю вам крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю вас всех за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.